Гонка по спортивному ориентированию. Кого в парке Горького догонял наш корреспондент? Это соревнование по спортивному ориентированию, то есть бег на пересеченной местности с карты с компасом. Что такое серый iPhone? В лагере буревисник КФУ завершила смена для школьников из ДНР. Всем привет! В эфире Универньюз, о студии Ариадна Кугушева. В парке Горького прошел спринтерский забег. О том, как это было, смотрите в сюжете. В парке Горького прошла гонка по спортивному ориентированию в честь Дня города Казань. Участников ждала спринтерская дистанция в заданном направлении. В преддверии осени в парке Горького прошла гонка по спортивному ориентированию. Она включала в себя три дистанции – легкую, среднюю и сложную. Длина легкой дистанции составляла 1 километр. На самой сложной дистанции участникам пришлось преодолеть 3 километра. Планировалось так, что маленькая площадь здесь достаточно, и решили сделать, раскрутить дистанцию, очень много... Резких поворотов по дистанции сегодня, несколько бабочек, это когда на один пункт нужно возвращаться два-три раза с разных сторон. Но в целом, я думаю, будет интересно. В забеге могли принять участие все желающие, пройдя регистрацию на старте. Несмотря на праздничный день, спортивные мероприятие посетили более 70 человек. Меня привели в этот спорт родители, поэтому лет с 10, уже как 10 лет, я в этом виде спорта. Участниками стали и студенты Казанского университета. Так, на спортивный забег пришли студенты третьего курса Института фундаментальной медицины. Это соревнования по спортивному ориентированию, то есть бег по пересеченной местности, с картой, с компасом. Вот. Участие принимаем не первый раз, уже участвовали здесь в том году, в октябре. Ну, очень нравится организация. Организаторы спортивного забега надеются, что в перспективе такие проекты будут проводиться намного чаще, так как пропаганда здорового образа жизни является определяющей в данном мероприятии. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Айфоны, безусловно, имиджевая вещь и требуют осознанного подхода к покупке. О том, какие подводные камни есть на рынке смартфонов, смотрите далее.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 С 20 по 30 августа гостями Елабужского института Казанского федерального университета стали 96 детей и 8 педагогов из Донецкой Народной Республики. Участники проекта «Университетская смена», который проходит при поддержке Минпросвещения России и Миноборнауки России, познакомились с Казанским федеральным университетом истории и культуры России и Татарстаном. Все подробности смотрите далее.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 По оценке вице-премьера Андрея Белоусова во второй половине 2022 года около 200 тысяч россиян рискует остаться без работы. О том, как центр карьеры Казанского университета борется с безработицей, узнаете в следующем сюжете. На заседании Президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о риске увольнения занятых во второй половине 2022 года в двух производственных группах. По его словам, в машиностроительном производстве спад составил 10-17%, в химическом производстве 9-10%. Максимальное количество россиян, которые могут остаться без работы, оценивается в 200-300 тысяч человек. Причинами увеличения безработицы для промышленных регионов, по мнению аналитиков Центра стратегических разработок, станут ограничения экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Крупные предприятия не смогут перестроиться за короткое время, что вызовет отток квалифицированных работников. Кроме того, грядет сокращение рабочих мест в направлениях, занятых обслуживанием производственных нужд, логистике и транспорте, оптовой торговле, посреднических услугах и прочее. Уровень безработицы в России сохраняется на уровне трех процентов. Действительно, по Татарстану этот процент немного ниже, 2,4%. Лишь 47 тысяч граждан Республики Татарстан являются в поисках работы. В Казанском федеральном университете существует центр карьеры. Он дает возможность начать карьеру со студенческой скамьи. Отдел обеспечивает организацию работы для обучающихся, размещает актуальные вакансии, стажировки, а также проводит карьерные мероприятия с ведущими российскими и мировыми компаниями. Первое – это организация временной занятости для обучающихся нашего университета, дабы снизить социальную напряженность среди молодежи. Кроме этого, мы занимаемся карьерным развитием, повышением карьерных компетенций, обучающихся, учим их тенденциям рынка труда. Для получения дополнительной информации по вопросам временной занятости студенты могут обращаться в центр по организации временной занятости обучающихся Казанского федерального университета КСК ФФУ Уникс, шестой этаж, офис 602 и по телефону 206 52 91. Алина Красильникова, Универ Ньюс. Клещи основные переносчики энцефалита и других опасных заболеваний в природе. Где с ними можно столкнуться и когда закончится сезон их активности, смотрите далее. В республике продолжает расти количество обращений к медикам из-за укусов клещей. Наибольшее количество обращений, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано в Казани. С начала эпидемического сезона зарегистрировано в 1,6 раз случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом около 600 случаев связаны с возбудителями заболеваний. Что касается увеличения количества укушенных в этом году по сравнению с прошлым, то здесь, конечно, нужно сказать, что, вероятно, это все из-за того, что клещи они у нас... Поздно в этом году вышли, так сказать, ну, стали активными и вышли на охоту, поскольку май был очень холодный, и поэтому значит, была вот задержка с выходом клещей, но зато, как вот мне сообщили коллеги из значит, Центра гигиены эпидемиологии, то потом численность резко увеличилась и стало очень действительно большое количество укушенных клещами. Это уже в июне, в июле месяце. Ну и в общем-то сейчас до сих пор продолжаются фиксироваться случаи. Существует распространенное мнение, что клещи нападают на человека, прыгая с веток деревьев. На самом деле обычно они сидят на троинках и мелких кустарниках и ползут вверх по одежде. Сезон активности клещей обычно начинается во время таяния снега, когда устанавливается устойчивая теплая погода. Как правило, этот период приходится на апрель. Прекращение активности наблюдается в середине осени, когда температура снижается, а погода становится сырой. Муниципальные власти ежегодно проводят противоклещевые обработки. В этом сезоне в Татарстане было обработано 2064 гектара территории. В городе клещи у нас, конечно, в первую очередь встречаются. Это в лесопарковых зонах. Ну так, например, они у нас есть на озере Лебяжьем, лесопарк Нагорный значит потом в пригороде это вот Боровой матюшны там можно клещей как раз обнаружить на себе после того, как вы сходите в лес. Эксперты рекомендуют в сезон активности клещей использовать специальные аэрозоли. При выезде на природу надевать одежду, максимально перекрывающую открытые участки тела. При обнаружении зоны укуса необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете открыт прием заявок на обучение по пяти дополнительным программам профессиональной переподготовки в области IT, которые будут реализовываться в рамках проекта «Цифровые кафедры КФУ». На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!